Еще одно маленькое достижение, поставить себе гибочный станок, вот, вот такая красивая так вот сетка, офигенно, это натяжение, вот это радиус 640, вот сейчас будем играться, пробовать, это первый, первый экземпляр, это первый образец, и тут блин, первый блин вышел совсем не комом, вот, будем стараться делать тоже красивые вещи в разных цветах, спасибо.